Мам, пап, спасибо, что научили верить мечты помните, как я Я начинал даже без камеры Когда семь лет назад у совсем маленький Помни были только мечты, желания и Руки опустить я Но каждый раз понимал то, что нельзя Это по небу, без вас, друзья вас миллионы вы мои семьи, Я всегда следовал за мечтами Придет момент, я подарю машину маме Иногда приходится не спать ночами Главное, что я расту вместе с вами Все рядом со мной, они дают мне силы Я дам все чего бы не просили за Сильным даже при любых условиях И даже несмотря на хейты невесения Нужно работать над самоупреждением У меня была мечта стать счастливым Я много работал, оставался терпеливым Я, несмотря на сложности, достигну всего в мире Но я не сумел бы, если б не было любимым Я всегда следовал за мечтами Придет момент, я подарю машину Я ценю каждого из вас, давайте теперь идти к минионам вместе.